Томсо, почему Турция и Грузия не вели никаких санкций против РФ после начала войны, не закрыли свое небо для РФ, а наоборот увеличили торговлю. Ну, почему это сделала Грузия, я думаю, это понятно. В Грузии во главе этого государства, но ну, не, не официально, а скорее неофициально, находится российский олигарх. Бензина и Ванишвили. Вот это, я думаю, все объясняет, почему вообще Грузия в последнее время ведет такую политику не обострения своих отношений с, со своим северным соседом. А почему Турция это не, не присоединилась? Ну, я думаю, здесь тоже есть некая договоренность между Турцией и Россией, так как они соприкасаются и в Сирии. Там тоже есть определенные договоренности, поэтому те не сильно, я думаю, хотят быть вовлеченными в этот конфликт. Но тем не менее, не надо забывать, что Турция занимает абсолютно проукраинскую позицию, плюс сегодня по российским вооруженным силам работают байрактары. Поэтому роль Турции, я думаю, здесь очевидна.